Всем привет, с вами канал Монстр Старс И сегодня я делаю обзор на куклу Монстр Хай Фрэнки Штейн Из коллекции День Фото Или Пикчерс Дэй А Фрэнки сейчас не на подставке Но к ней она идет, она черная А также к ней идет расческа, которая тоже черная У Фрэнки есть челка. В базовой версии ее нет, а вот в коллекции как там, Classroom она есть. И заплетен высокий хвост. Волосы у нее очень мягкие, но немножко странно они у нее прошиты. Потому что у нее почти вот тут вот волосы в основном белые. А там черные. Поэтому странно, сколько раз я пыталась их перемешать, но что-то ничего не получалось. У Френки красивый очень макияж. У нее тени двуцветные. И вот этот первый цвет, он с блестками. Глаза разноцветные. Но я думаю, вы это знаете. Один голубой, более серый. А другой болотно-зеленый. Губы у нее малиновые. В этой френке гвоздики а, блестящие. А вот, например, в скорежской они просто серые. У френки сережки в виде болтов. Вот такие сережки одинаковые с двух сторон. Как и вся коллекция День фото, ну, не вся, именно Аперетта и Фрэнки, у них у обоих одетой курточки. Только они немного различаются между собой. И также по два разноцветных браслета у Фрэнки, ай-яй-яй, и у Аперетты. Вот. Сам костюм у нее такой может показать, что это майка или футболка и юбка. Но на самом деле это платье. И нам кажется, что это майка и юбка из-за пояса. Пояс желтый. С черепом Монстр Хай. Вот он, этот череп. И расстегается он также на черепок. И застегается на черепок. Почти у всех кукол из этой коллекции расположение пальцев именно вот такое. Именно вот такое. Как и всегда, Френки не смогла обойтись без молний. И поэтому мы видим очень много молний на ее платье. Цвета, как обычно, в стиле Френки. Серый, черный, белый и голубой. Туфли очень тоже красивые и разноцветные. Ну, то есть, такая ощущение, как будто она, второй такой же. Второй такой же не нашла, и я одела другой. Каблуки у, у нее такие. С дыркой, наверное, их прогрызли мыши. Помните, в самом первом сезоне, в самой первой длинной серии у нее были такие ручные мышки. Которые ей аксессуары всякие тащили. Ну, если помните, конечно. Вот. И они, видимо, ей и прогрызли эти дырки. Но на самом деле туфли очень красивые. Опять же с болтиками и с молнией. Ам. Сейчас я ее поставлю. А пока я... Хотя я не буду ее даже ставить... Я пока что вам расскажу про ее аксессуары. Первый аксессуар это вот такая вот сумка. Вот эта сумка она. Ай-яй-яй, как мне все тут мешается! Вот эта сумка чем я это повторила, она подходит Фрэнке под платье. И она может носить ее как, как что-нибудь. Она открывается, там внутри может что-то поместиться и закрывается. Двухцветная. И с булавкой вместо ручки. Ну, это и есть ручка, просто булавка, необычная ручка. Теперь про вторую ее сумку для, именно для фотографий. Вот такая сумка. Она открывается, у всех она разная, просто цветом разными, там фигурками, тут черепок Монстр Хай, она самого голубого цвета и в стиле Фрэнки, это даже не сумка, а скорее папка, она открывается и вот так вот раскрывается, там тоже черепок и закрывается также же. Вот и весь обзор на Фрэнки. Ждите наших новых обзоров. Всем пока. Ах да, зачем я сказала пока? Блин, забыла. Еще к ней сел типа дневника, только там к нему еще прилагались наклейки. Френки, стой. Вот. К нему еще прилагались наклейки разных учеников, и там их надо было наклеивать. Но я что-то не стала их наклеивать. Да и он не очень интересный. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами была Monster Stars, а именно Марина и Френки. И Френки вам говорит: всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.